Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас на разборе 33 вариант из сборника Ященко УГЭшного 2022 года. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим условия первых пяти заданий. В этот раз даны листы. Что нужно понимать? Каждый раз лист пилится пополам. То есть Был большой лист, попилили пополам. Получили два поменьше. Взяли поменьше, попилили пополам, получили еще два. Поменьше и так далее. Чем больше цифра, тем меньше лист. Соответственно, соблюдается, кроме этого, пропорциональность. Грубо говоря, длина листа А5 относится к длине листа А4. Абсолютно так же, как длина листа А2 относится к длине листа А1. Ну и, соответственно, ширина. То есть, пропорции соблюдены. Кроме этого, в таблице даны у нас от 3 до 6 соответственно листы и на начало надо расставить в первом задании по номерам. Ну, понятно, что шестой самый маленький лист, третий самый большой лист, поэтому смотрим вот даже длину. Самый маленький у нас 148, то есть это А6. За ним идет 210, это А5, ну и соответственно 297 это А4 и А3 самый большой из них 420. В таком случае по номерам у нас получается 3, 2, соответственно 4 и 1. Расставили дальше. Сколько листов бумаги формата 5 получится из одного листа А0? Есть самый простой вариант, то есть сидите и считайте. Нулевой у вас в 2А1, а каждый А1 в 2А2, а соответственно их 2 штуки по 2 уже будет 4. Дальше каждый в 2А3, то есть уже будет 8А3, ну и так далее. Потом 16А4 и 32А5. Конечно, можно вывести формулу, но на кое то нужно, если можно посчитать гораздо проще. В третьем, найдите длину большей стороны листа формата бумаги А2 и дать ответ в миллиметрах. Что получается? Ну, надо понимать вот такой момент, что у вас был такой лист формата А2. Его попилили пополам и получили два формата А3. При этом А3 у нас есть, он 420 на 297. То есть, у него вот здесь 420, здесь 297. Она а спрашивает спрашивают большую сторону формата А2, то есть, здесь тоже 297. Ну и в сумме это 297 на 2 что дает 594. То есть, 594 миллиметра, большая сторона. Дальше. Найдите площадь листа формата А3 уже в квадратных сантиметрах. Ну, что надо сделать? Надо у нас 420 миллиметров, это 42 сантиметра, умножить на 294 миллиметра, только в сантиметрах. Так, подождите. Соврал. Это А2, считаем. У нас же А3, тогда на 297 миллиметров, то есть это на 29,7 сантиметра. Здесь можно считать столбиком, особо не париться. Получается 1247,4 квадратных сантиметра. Так, в ответ укажите в сантиметрах, округлять не нужно. Ну, соответственно, 1247,4 в ответ и пойдет. Дальше. Бумагу формата опять упаковали в пачке по 500 листов. Найдите массу пачки, если... Площадь, а, точнее масса площади одного квадратного метра равна 80 граммам. Что нужно тут понимать? Нужно, во-первых, найти площадь одного листа у нас опять 5 При этом в метрах надо дать. А5 у нас идет размерностью 148 миллиметров на 210 миллиметров. Соответственно, в сантиметрах это 14,8 на 21 ну а в метрах это 0,21 уже. То есть получаем, что площадь одного листа 0,21 умножить на 0,148, что дает 0 целых, тут много циферок, вот такое вот число квадратных метров. Естественно, у нас 500 таких листов. Соответственно, мы данное число умножаем просто-напросто на 500. Если вы умножите, вы получите 15,54 квадратных метра. Ну и все. Один квадратный метр у нас 80 грамм. Поэтому мы умножаем просто на 80. Соответственно, получается 1243,2 грамма. Но ответ надо как у нас... Дайте в граммах, при этом даже округлять, да в принципе тут вроде округлять ничего не надо, соответственно 1243,2 у нас и останется. Единственное в ответе почему-то указано 1250, но я так понимаю необходимо тут округлять до чего-то. Хотя, если округлять даже до десятков, будет 1240. Еще момент. Там вот это число в четвертом, оно задается в диапазоне. То есть, 1247,4 является правильным ответом, но также возможно 1250. Возможно, в пятом используется как-то иначе. Но вот если даже взять 1250, который ответ в пятом есть, по условию именно задачнике, поделить... Вот эти на 80 грамм, на 500 листов. То есть, чтобы узнать площадь одного листа. Там площадь вот такая вот не получается. Там она будет чуть побольше. Там будет 3125 100 тысячных. Что никак не получается из вот этого. И вот этого. То есть, из 148 миллиметров и 210 миллиметров. То есть, там немножко другой размер должен быть. Но вроде... Решено правильно, если вы знаете, как иначе. Жду в комментариях, как обычно. Давайте в шестом посмотрим. Необходимо найти значение выражения. Что можно сделать? Ну, 8 десятых так и запишем. Делится это на 1 седьмую плюс единица. 1 седьмая ну, плюс единица это 1 целая 1 седьмая. Или в виде неправильной дроби это 8 седьмых. Естественно деление заменяем умножением. Переворачиваем вторую дробь. То есть делить на 7 восьмых. Восьмерки сокращаются, остается 7 десятых. 7 десятых в ответ и запишем. Только в виде десятичной, конечно же. Дальше. Между какими числами заключено корень из 58? Ну вот Вы можете взять спокойно 7 в квадрате возвести. Это будет 49. То есть, корень из 49 это 7. Корень из 64 это 8. А как раз наш корень из 58 он и располагается между корнем из 49 и, соответственно, корнем из 64, то есть между семеркой и восьмеркой. Это четвертый вариант ответа. Далее. Найдите значение выражения. Что надо помнить? При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели степени складываются, то есть минус 3,7 будут складываться. Определение вычитается, то есть двойка будет вычитаться. Ну, все, в принципе, получается минус 3 плюс 7 минус 2, это будет двоечка. Ну, а опять в квадрате, конечно же, 25. В девятом необходимо найти корень уравнения. Это не полное квадратное уравнение, решается просто. Выносим x, ну, в данном случае даже 5x за скобку. Скобки скобке остается у нас x плюс 4. Произведение в данном случае равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть записали это. Ну, в первом случае понятно, что x равен 0. Во втором случае x равен минусу 4. В ответ необходимо указать меньше из корней. Поэтому минус 4 мы и запишем. В десятом экзамен включает 40 билетов. Олег не выучил 12. Необходимо найти вероятность того, что ему попадется выученный билет. Соответственно, количество выученных билетов это 40 минус 12, то есть 28 штук. Вероятность получения выученных билетов это количество выученных билетов к общему количеству. На 4 сокращается, будет 0,7. Записали. Дальше. На графике изображены функции вида y равно kx плюс b. То есть это линейные функции. Установите соответствие. Что нужно понимать? Ордината точки пересечения с осью y, то есть вот она. Вот здесь, например, ордината 3. Вот здесь ордината минус 3. Вот здесь ордината 0. Это коэффициент b. Ну и соответственно все. Уже можно сразу расставлять номера. То есть это соответственно b. Это соответственно a. Ну это получается у нас v. То есть ответы будут 2, 1, 3. В двенадцатом длина медианы, проведенные к стороне С, треугольника со сторонами А и б и С, вычисляется по формуле. Найдите медиану, если известны стороны. В данном случае просто подставляем. То есть, А у нас 4, 4 в квадрате 16. В у нас 3 корни из 2. Если 3 корни из 2 возвести в квадрат, то и тройка возведется в квадрат, то есть будет 9. И корень из 2 возведется в квадрат, то есть будет 2. 9 на 2 это 18. Ну и минус 2 в квадрате, то есть минус 4. Делится все это хозяйство на 2, но естественно есть корень. Что получается? 32 до 36 это 68. 68 минус 4 это 64. А корень 64 это 8. Остается у нас 8 на 2, что дает в результате 4. Записали четверку. При каких значениях а выражение 5а плюс 9 принимает только отрицательное значение. Вот так и записываем. То есть 5а плюс 9 должно быть строго меньше нуля. Девятку перебрасываем. Не забываем поменять ее знак, так как перебрасывали через знак неравенства. И делим на коэффициент при а. То есть на пятерку. Ну и получается меньше минус 9 пятых. Есть такой? Да, есть он. По четвертым вариантам ответа идет. Записали. В 14 у нас амфитеатр, 20 рядов, в первом 16 мест, а в каждом следующем на 2 места больше. Сколько мест в амфитеатре? Это классическая арифметическая прогрессия. Сумма иных членов арифметической прогрессии вычисляется как 2 первых члена. Плюс разность арифметической прогрессии на номер минус 1 делить на 2 умножить на n. Что есть что? Ну а первое это сколько у нас в первом ряду? В данном случае 16 d это разность, это то, насколько увеличивается, ну, либо каждый раз уменьшается, член прогрессии по сравнению с предыдущим. В данном случае на 2, то есть плюс 2. n это количество рядов. У нас 20 рядов, то есть 20 минус 1 это будет 19. Делится на 2, умножается на 20. Естественно, можно сократить. 2 на 16 это 32, 2 на 18 это 38. Получается 70, ну а 70, соответственно, на 10 это 700. Получили ответ. В 15 сторона равностороннего треугольника 12 корней из 3 найдите высоту. Что нужно понимать? Здесь, так как равносторонний треугольник 60 градусов, если мы возьмем сторону за А, высоту за H, то мы можем расписать, что h равно а умножить на синус 60 градусов. Кому это неудобно? Просто в равностороннем высота медианы и одно и то же. То есть здесь будет 6 корней из 3. И по теореме Пифагора спокойно находите. Как 12 корней из 3 в квадрате, минус 6 корней из 3 в квадрате. Но я бы советовал все-таки освоить синусы и косинусы, потому что значительно ускоряет. Синус 60 это корень из 3 на 2. Двойки сокращаются. Корень из 3 на корень из 3 это 3. Ну а 6 на 3, конечно же, 18. Записали ответ. В 16 дан треугольник АВС, вписанный в окружность, сторона АС является диаметром. Найдите угол С. Дело в том, что если сторона АС является диаметром, то угол В прямой. Так как вписанный угол, опирающийся на диаметр, 90 градусов. Ну и соответственно, если угол А 44, то чтобы найти угол С, мы из 90 просто 44 вычитаем. То есть 90 минус 44, это будет 46. То есть 46 градусов у нас угол С. Дальше. Найдите больший угол равнобедренной трапеции, если диагональ образует с основаниями АД и боковой стороной АВ, углы 11 и 60. То есть здесь 11, здесь 60. Понятно, что в таком случае угол А 71. Так как данная трапеция, то угол В плюс угол А в сумме дают 180 градусов. Понятно, что в таком случае угол Б будет 180 минус 71, что дает 109 градусов. Ну а в трапеции B и C равны, в данном случае А и D равны, так как трапеция равнобедренная. Поэтому 109 у нас будет больший угол. В 18-м на клетчатой бумаге изображен круг площадью 20. Найдите площадь закрашенного сектора. Что мы видим? Мы видим, что вот один из радиусов проходит через диагональ клеток. Это говорит о том, что вот этот угол 45 градусов. То есть, если мы разобьем, вот здесь будет 45 градусов, вот здесь 90. Понятно, что весь угол в таком случае составляет 135 градусов. Вся же окружность составляет 360 градусов. Соответственно, площадь закрашенного сектора площади окружности о, окружности меня сожгут за такие слова площади круга конечно же она относится как 135 к 360 то есть градусная мера центрального угла сектора к получается градусной мере всей окружности ну и умножаем конечно же на 20 Сокращается на 45, здесь будет 3, здесь что там у нас будет 8, ну и соответственно опять сокращается на 4, здесь будет 2, здесь 5, ну и 3 на 5 доделить на 2 получается 7,5. Записали. В 19 у нас надо выбрать верное утверждение. Все прямоугольные треугольники подобно. Нет, не все. Существует прямоугольник, диагонали которого взаимно перпендикулярны. Да, и это называется квадрат. Сумма углов прямоугольного треугольника 90 градусов. Нет, как и любого 180, там острых углов 90. Поэтому только два правильный ответ. В 20-м необходимо решить уравнение. Вот смотрите, у вас раз число в квадрате, оно всегда больше либо равно нулю. То есть не отрицательное. Два числа в квадрате больше либо равно нулю. И они суммируются так, что получается в результате 0. Если у вас два числа, каждый из которых ноль либо положительное, то в сумме они дадут ноль только в одном случае, когда каждое из них равно нулю. То есть первое равно нулю. То, что в квадрате, ну, число в квадрате равно нулю, если само число тоже 0. Поэтому я сразу квадраты убираю. Необходимо решить систему. То есть каждая одновременно. В первом случае получается x плюс-минус корни из 4 это плюс-минус 2. Во втором случае сумма корней 3, ну теорема Виета, произведение минус 10, то есть корни 5 и минус 2 тоже подбирается достаточно легко. Если сложно, считайте дискриминант. Система подразумевает пересечение множеств, то есть то число, которое есть и там, и там. А и там, и там у нас есть только минус 2. Поэтому ответ у нас, естественно, будет Минус 2. Дальше. Свежие фрукты содержат 88% воды. А высушенные 30% воды. Сколько потребуется свежих для приготовления 72 высушенных? В чем смысл? Вот У нас есть 72 килограмма высушенных. Клетчатки в ней, если 70%, о, 30% воды, то соответственно 70%. Поэтому мы пишем, что 72 килограмма это 100%. Ну а соответственно количество клетчатки в ней... Х килограмм 70%. Ну х найти не тяжело. Для этого мы 72 умножаем на 70 и делим на 100. Можно даже пока не считать. Килограмм, ну напишите тут клетчатки. Теперь, в свежих фруктах 88% воды, то есть 12 килограмм клетчатки. Но дело в том, что клетчатки, что в свежих, что в высушенных, по килограммам одинаково Потому что она никуда не девается. Как раз вода испаряется, поэтому из свежих получается высушенные Поэтому мы пишем, что 72 на 70 делить на 100 килограмм это 12%, ну а y килограмм, то есть масса уже самых свежих, это соответственно 100%. Чтобы найти y, мы 72 умноженное на 70 и деленное на 100 умножаем на 100, а результат делим на 12. Конечно, сотки сокращаются, 72 и 12 на 12 сокращаются, ну, а 7, 70 на 6 это 420 килограмм. То есть, вот все решение. Хорошо. В 22-м задании необходимо построить график функции, определить, при каких значениях m прямая y равно m не имеет с графиком общих точек. Что нужно понимать? Мы можем немножечко упростить выражение x плюс 2 на x квадрате плюс 2x. Естественно. В числителе ничего не поменяется, в знаменателе x вынесется. И получается x плюс 2. То есть x плюс 2, x плюс 2 сокращается. Получаем 1 делить на x. Но при учете, что x не равен минусу 2. Потому что у нас x плюс 2 же было. Было, соответственно, должно остаться. То есть нам достаточно построить график функции 3 минус 1 делить на x. При учете, правда, что x не равен минусу 2. Если вы это минус 2 подставите вот сюда то вы получите, что y не равен 3 минус единица делить на минус 2, то есть три с половиной. Это надо учитывать. Теперь давайте строить. То есть у нас получается стандартная гипербола. Строится она достаточно легко. Если вы вспомните, как строится 1 делить на x. Если не вспомните, посмотрите. Относительно нее у нас будет движение. На 3 единицы вверх из-за свободного коэффициента. То есть, условно, у вас ось ОХ поднимется вот сюда. И будет отражение относительно оси ОУ. То есть, у вас так бы гипер была шла вот здесь, через точку, как бы, вспомогательную 1,1 1 и минус 1, минус 1 относительно осей. Именно вспомогательных, не относительно первоначальных осей. Но у нас симметрично отразится она. То есть, она пройдет через вот эту точку. И, соответственно, вот здесь. Раз, 2, 3. При этом у нас точка минус 2. Так, давайте сразу поставим, чтобы 1, 1, 0, чтобы до нас не докопались. И подпишем, что это y равно 3 минус х плюс 2 на х квадрате плюс 2х. Так вот, минус 2, 3,5, то есть, у нас минус 2. Соответственно, вот здесь у нас 3,5. Она будет пустая. Все, график построен. При каких m не имеет графика в общих точек? Что такое Y равно m? Это прямая параллельная COX. Соответственно, не будет иметь точек, когда она пройдет через вот эту вспомогательную ось, потому что у нас не пересекает ее. Это Y равно 3, ну и, соответственно, M равно 3. И когда она пройдет через вот эту пустую точку, то есть пересечение в пустой не будет считаться. Это у нас Y равно 3,5. Ну и, соответственно, M равно 3,5. Все, в принципе, вот решение для 22-го. В 23-м окружность с центром на стороне АС. Треугольник АВС проходит через вершину C и касается прямой АВ в точке B. Найдите AC, если диаметр 15, b 4. Давайте накидаем окружность быстренько. Так, раз, два, три... 4. Проходит она у нас через АС и касается... Ну давайте вот пусть она касается вот здесь. Вот здесь будет точка Б. Соответственно, есть у нас СБ. А. Здесь Д. Что известно? АБ 4 по условию. Диаметр 15. Необходимо найти АС. Что мы сделаем? Ну, здесь давайте ADX. То есть пусть AD равно X. По свойству секущей и касательной AB в квадрате равно AD умножить на AC. Поэтому можем написать, что 4 в квадрате равно X на X плюс 15. То есть получается X в квадрате плюс 15 x минус 16 равно 0. По теореме Виетта у нас произведение корней минус 16, сумма минус 15. То есть корни минус 16 и 1 подбираются легко. Ну, соответственно, в таком случае вся АС, как x плюс 15, будет 1 плюс 15, что дает 16. Вот все решение до 23 -го. В 24-м бисектриса углов А и b параллограмма пересекается в точке Докажите, а стороны CD. Докажите, что я в середине CD. Ну хорошо. Вот наш параллограмм. Конечно, вряд ли у меня будет пересекаться в середине, но ладно. Предположим вот так. Так, А и Б, соответственно, здесь А, B, С, Д, F. Что у нас можно сразу сказать? Дело в том, что угол DFA равен углу FAB, как накрест, лежащий при, при параллельных DC и AB и секущей AF. При этом, так как AF-бисектриса, то угол, соответственно, DAF равен углу FAB. Ну вот отсюда и получается, что угол DFA равен углу DAF. Соответственно, треугольник у нас равнобедренный. Ну и тогда AD равно DF. Абсолютно аналогичным образом доказывается, что FC равно CB. Ну а так как нам дан параллелограмм, то AD равно CB, ну и отсюда получается DF равно FC. То есть F это у нас середина. Вот и все в принципе доказательства. Дальше. Окружности радиусов 4477 и касаются внешним образом. А и B лежат на первой окружности, C и D на второй окружности. Причем АС и BD общие касатели. Найдите расстояние между прямыми AB а, и СД. Давайте накидаем две окружности, касающиеся внешним образом. То есть, вот раз, соответственно, вот два. Предположим, раз, два, три, четыре. Так, вот у нас раз касательное, вот у нас два касательные. Пусть касается здесь, здесь, здесь, здесь. Ну, типа так вот получилось у нас. Центр первый О1, центр второй О2. Здесь АС, здесь, соответственно, БД. Проводим AB, проводим СД. Нам необходимо расстояние, то есть это общий перпендикуляр. Ну, естественно, понадобится еще СО. Пусть у нас эта точка какая-нибудь М, эта точка Н. Ну и, соответственно, радиусы 4477. То есть, здесь 44, здесь 77. Что мы можем сказать? Так, это естественно перпендикуляр, это перпендикуляр. Мы проведем, например, О, я не знаю, К перпендикулярно СО2. То есть, так напишем. То есть, О1К перпендикулярно СО2. Это дополнительное построение. В таком случае, ао 1 КС это у нас прямоугольник. Почему прямоугольник? Потому что радиусы в точку касания перпендикулярны касательно. то есть у нас все углы по 90 градусов получились. И тогда АО1 равно КС, то есть 44. Следовательно, КО2 будет находиться как 77 минус 44, 33. При этом О1, О2 это сумма наших радиусов, то есть 44 плюс 77, то есть 121. В таком случае, если рассмотреть треугольник О1КО2, то в нем можно спокойно найти косинус угла О2, как отношение прилежащего катета КО2 к гипотенузе О1О2. В данном случае 33 на 121 сокращается на 11, это 3 одиннадцатых. С другой стороны, если рассмотреть треугольник CNO2, то в нем можно найти NO2 как CO2 на косинус O2, то есть 77 на... 3.11, понятно, что сокращается, будет 21. При этом треугольничек mo 1 а подобен треугольничку NO2C. Они оба прямоугольные, у них вот эти углы будут равны. Предлагаю самостоятельно доказать, то что эту задачу разбирал уже много-много раз подобную, и это в том числе доказывал. Раз они подобны, то, соответственно, МО1 относится к НО2 абсолютно так же, как АО1 относится к СО2. То есть 44/77 это 4 седьмых. Следовательно, МО1 будет 4 седьмых от 21. Ну, понятно, будет 12. Ну и тогда наше расстояние МН это О1, o 2 то есть 121, минус НО2, минус 21 и плюс МО1, то есть 12. Ну, в результате получается 112. Вот в принципе ответ на 25 и решение всего варианта. Если вы досмотрели, я этому безумно рад. Не забывайте про лайки, про подписки. Рассказывайте друзьям о канале. Пусть в условиях того, когда нет монетизации, он хоть как-то развивается. Может быть потом когда-нибудь, а может и нет, вернут все, и я возрадуюсь. Но не вернут, что ж поделаешь. Значит на то воля, нет, не Божья, конечно, воля Госдумы. Пусть будет так. До новых встреч, дорогие друзья.